Мы находимся сейчас в таком периоде, когда идет праздник за праздником. Это праздники Господней. А, то есть это какой-то период особенный и определенный Богом. И каждый уровень показывает на следующий уровень. Мы не будем сейчас говорить про праздники, у меня сегодня другая тема. Но я хочу немножко упомянуть, что мы делаем в этот месяц. Этот месяц мы начали с праздника Труп, более известного. Под названием «Роша Шана». Это возвращение к корню творения, к оригинальному Божьей программе. Это пробуждение и готовность к грядущему. Несколько дней назад мы закончили пост Дня Искупления, тот кто постился. Это олих, что хазара лаборе. И это был процесс покаяния и приближения к Создателю. Это был процесс обновления. И скоро мы будем праздновать праздник Сукот. Это праздник веры, когда мы находимся под покровом Божьим Шалаше. И это очень пророческие вещи. של איחוד תами ומה שולח לאجيיה. איחודו של נações ומה יקרה ב未来? אנחנו נסתיים בחג שמחת תורה. ואנחנו נסתיים בחג שמחת תורה. ואנחנו נסתיים בחג שמחת תורה. ואנחנו נסתיים בחג שמחת תורה. ואנחנו и тот стандарт, который Бог дал нам в Царстве Небесном, нам как людям. <тасколько> людей, и не только евреям, но также всем, который открыт для того, чтобы услышать его и подчиниться ему. И <тасколько> сегодня я хочу именно про весь этот период сказать про последний праздник. כל החגים הם חשובים, הם בונים. זה יתכן לוודח חשובות לכל אחד מיתנו פובא כי לאזוט. ו all holidays they point to something they are important they should be important for all those who אנחנו צריכים ליקבל קוסמונד גליות חדשות משנה לשנה כי זה פניך קדממשו שולח ליה. And we need to also get the strength идет впереди нас. И нам нужно изменить, обновить свое мнение все, что касается этих праздников. Это также прекрасный период для того, чтобы остановиться и подумать. И проанализировать все, что касается нас самих. Где есть Бог во всей этой картине? Где нахожусь я и нет ли между нами сильно большого разрыва? И сегодня я хочу поговорить о том, как Слово стало плотью. И я хочу поговорить о чуде рождения нашего Мессии. Или на языке язычников Рождество. Мы знаем, что часть людей празднуют Рождество 25 декабря. Я об этом говорить точно не буду. Потому что здесь есть совершенно языческий корень этого праздника, и я совершенно не собираюсь быть политически корректным в этом деле. Очень много идолов связано с праздником 25 декабря, об этом я говорить не буду. Согласно очень многим исследованиям, Ешо родился примерно на Сукот, между праздником Сукот и Радость Торы, и в этот период. И Бог никогда ничего не делает просто так или случайно. Все, что касается периодов и этапов, для Него все это очень важно. И народ Израиля празднует Божье Слово, которое сошло на эту землю каждый год. И не всегда даже сам понимает, что он делает. Но он да, продвигает пророчество и продвигает. Э периоды к тому, что должно произойти. И в конце концов, то, что написано в Захарии 12 главе, в 12 главе, и возряд на того, кого пронзили. И потом они поймут, что все, все праздники и все празднования, это все указывает на Мессию Иешуа. И ничего не будет уже странного и чужого, потому что они в свое время просто получат это откровение. И то время, которое сегодня мне дали, я хочу сказать, что это больше урок, не так проповедь. И хочу, чтобы у нас возникло больше вопросов, чем даже ответов, которые мы получим на них. Actually... И первый вопрос, действительно ли я знаю своего миссию? И я думаю, что стоит порассуждать самим собой, э, даю ли я э, правильное место моему Мессии в моей жизни. Потому что иногда, э, согласно тому, что, э, как мы разговариваем, иногда кажется, что совсем нет. Киру, Ишуа уа Машарет вело как будто а, Ешуа нам служит, а не наоборот. Он дает нам свои стандарты, но мы говорим, да, но ты также дал мне свободу, и поэтому я делаю то, что мне хочется. И поэтому очень важно сделать самоанализ.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 говаривал что он делал это все очень важно мы принимаем его учение мы что-то с этим делаем я хочу поговорить о первых днях его рождения потому что очень много произошло именно в то время до того как еще произнес свое первое слово и я думаю что в этих я лично думаю что из этих первых дней можно уже понять все и для того чтобы понять полную картину нам нужно будет соединить три евангелия для того, чтобы понять, что произошло на небе, что произошло на земле и между небом и землей. И мы сейчас откроем Иоанна первую главу и начнем читать. из-за того, что это больше урок и меньше проповедь, пишите возникающие у вас вопросы или какие-то пометки делайте.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 Некоторые люди почувствовали его, некоторые нет. И то рождение, которое произошло физическое, оно не совсем было физическим, это был духовный процесс, чудесный, сверхъестественный. И в те часы мир уже не вернется быть тем, которым он был. И на землю спустился кто-то очень важный. И написано, что слово стало плотью. Сейчас, угодно, muito, и здесь нам нужно будет использовать другие переводы, потому что то, что мы читаем на русском и даже на иврите, не совсем понятно. «слово». На иврите э, «давар», на русском слово. Но если мы пойдем э, э, в оригинал, который у нас сохранился, это греческий, там написано «логос». Логос – это логика, это логика. יש ארבעה מודפי רושים: מיגאל, סדר, סיבאיק, יונית לכאימו תדברים. יש הרבה перевודים. это порядок, логика, логическая причина, начала. А медиалогус, и хорим лавин кцат ми слово логус мы можем понять из стихов три и четыре. Это объяснение что такое логус.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 тот, кто uh, одел на себя плоть, это начало жизни. Абсолютная истина, которая когда-либо существовала. кто кто пришел в плоти, это корень вселенной, и, и больше, чем он, ничего на свете не существует. Это то, что имеется в виду, когда мы говорим логус. כаждый из нас находится в определенной духовной зрелости. אבל אנחנו, אנחנו בשרים, אנחנו לא חושבים שנו חצי מוסאג, למה שיגיע באותו יום לארץ. но все мы плоские люди и мы понятия не имеем и не представляем, не можем осознать полностью что в тот день пришло на землю Потому что мы по-разному представляем себе Ишуа как агнца, как льва, как жертву, как доброго человека. Но если вы просто на секунду задумаетесь, что это было за рождение, то у вас мурашки по коже побегут. כל מה שמתקרב לישוע הוא כלום, הוא אבק, לא משנה אם זה כוח רוחני, פיזי, מלכותי, זה כלום. И все, что мы пытаемся сравнить ישוע, это все прах и пепел, неважно, духовная ли это, или физическая сила. יוחנן א' פסוק 14. Первая глава от Иоанна, 14 стих. הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד, מלפני אביו, מלא и Слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодати истины. И истинный. мы видели славу Его, славу как единородного Отца. Каждый шаббат. каждый шаббат мы поем это. Азе... Адавар, логус, а льод, и Слово одела на себя плоть для того, чтобы быть со Своим творением vkvar abriashilo mechlitah im liotech shukshirim neze ololot kshelim zeyi achnu mechlitim liotchabel aze tvarenie reshaet svizat seba s nim ili net tos tot kto принимает решение это мы nachutzkim lavin mi yarat bichlab b'shulishkon banu nam нужно попытаться понять кто вообще спустился для того чтобы как написано здесь, обитать среди нас. И задать себе несколько возникающих у нас вопросов. Знаю ли я тебя Ишуа или я только знаком с тобой? Ишуа, что ты хочешь от моей жизни? Вернее, что он хочет для моей жизни. Э, а потому что в молитвах мы в основном говорим ему, что мы хотим, чтобы он для нас делал. Aa, но может быть стоит нам когда-то спросить, что ты хочешь, чтобы я сделал, для чего ты пришел? И ставлю я это слово, этот логус, как основу своей жизни, как важнейшую ее часть. Является ли он корней моей личной жизни и жизни моей семьи? или я обращаюсь к нему как к пожарнику сами?» כשה קוראים סריפא, בוקר יין ד אני מתקשר לו, יאלא בות חביתה סריפא. Когда только уже פגשׂה rozgrylся в моей жизни, я ему звоню и говорю: давай, давай быстрее потушь этот пожар. אני ישד חושש, בימים אנחנו נתמך, ב history פורה לאידא, אנחנו נתקשר לו אחרת. Я уверен, что если мы углубимся в рассказ творения, то мы будем относиться к нему по-другому. Знаю, רולזא מאירקי אינצמן, הוא דאכשׂהו אלנו דתהליך לאידא, דתרוחани и вот э, у нас нет много времени, э, произошло это духовное действо, и родился Иешуа. И мы перейдем к, там, к тем вещам физическим, которые произошли после этого. Лук, Лукас, э, Лука, вторая глава, э, с 8 по 12. -й.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 Первые, кто получили благую весть, это были пастухи. Они не были какими-то мудрецами, какими-то большими людьми в своем народе. Это были самые простые люди из среди народа. И может быть кто-то знает, почему именно пастухи? Просто вопрос, кто думает, почему именно пастухи? Да, все остальные спали, точно. Потому что родился один из них. Тот, кто родился, родился пастух еще один. Немножко другой, но та же профессия. Лад, вот, родился пастух, поэтому первую весть получили пастухи. Единственные, кто могли понять его в то время, это были пастухи. <coughs> и uh, uh, это важно, что именно к простым людям он пришел. Uh, и... И пришел совершенный пастух, пастырь. И он смотрит на свою пасту очень определенным образом. Мы откроем Иезекииль 34. 16-17 стихи. «Потерявшуюся от ищу, и угнанную возвращу». Пораненную перевяжу и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю. Буду пасти их по правде моей. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог. Вот я буду судить между овцой и овцом, между бараном и козлом. <говорот> Наш пастух очень особенный. Вбееске доквасим И здесь говорится только об овцахквавар Те овцы, которые находятся в его пастве сафа То есть другими словами люди, которые верят в Бога. А на худе гимшехесет мы привыкли к тому, что еще наш пастырь, полон милости, он обвязывает и укрепляет, но он также полон суда и справедливости. И те uh, верующие, овцы, которые верят за ним, но не развивают свои отношения, Тех он истребит. Это, естественно, мое личное толкование. есть два мнения. Можно ли потерять спасение или нельзя ли потерять спасение? Я лично думаю, что очень даже можно потерять спасение. Потому что так Иешуа поступает со своей паствой. Он очень много уделяет внимания. Есть еще также козлы и бараны, которые не принадлежат стаду. Но это что-то другое, сейчас не об этом речь. Мы говорим только про овец, И есть разница между овцой и овцой. Мы вернемся к Луки, вторая глава, и продолжим читать с 12 стиха. Рафаэль Тавима, им хамим ли, Женя Гамба, С 12-го? Посух 6-го. И вот вам знак. Вы найдете младенцев в пеленах, лежащего в яслях. Он лежит в пеленах. Anyway. В яслях. Что такое ясли? Кормушка для скота. Это место, куда кидают еду для סקטה. <שמע> לא סתם שם אותו בבוס, יכלו לעשות לו שמה, משהו מקעש. Они просто так положили его в это место, в Ясли. Они могли сделать ему какой то гнездышко из соломы, что-то более. Я лично думаю, что все, что произошло в эти дни, произошло для того, чтобы нам что-то показать. И, поставили, и положили младенца в место для еды, потому что... Он сказал, что он, он хлеб жизни. До того, как младенец стал ребенком и смог произнести свое первое слово. Он уже исполняет свое предназначение, что он будет этим хлебом. Пакшует, uh, тишуа, тинок, и пастухи пришли для того, чтобы встретиться с младенцем Иешуа. И они поняли очень много вещей без того, что он смог им произнести хоть что-то. Они вышли из этого места и начали рассказывать всем. However, до того, как Иешуа сказал свое первое слово, благая весть о нем уже начала распространяться. И первые благовестники были эти пастухи. וكل דבר קטן יש סימן שוחש ונבווי. ו все, даже самое маленькое, имеет в себе пророческое значение. אז דיברנו על פחש הרוחניים לפיזי, ודברנו על אבקישארי שוניץ לאהим אמ ישראל בתו כי פנימש רואית Мы говорили о духовном смысле рождения, мы говорили о его первом первой встрече с пастухами.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 שאלו איחן מלך יהודים אשר נולד כי ראינו את כוחו במצרים ובניו ישתחווות לו. Когда же ישוע נולדился בפליאמי יудейском, в одни царя Ирада пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь йудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Давайте поговорим про этих мудрецов. Нам нужно опять обратиться к греческому языку. Когда мы читаем слово «мудрецы», на греческом языке это «магой» или «маги». Ça звучит как маг, как чародей. Но маг это более современное слово, из которого также имеется в виду слово фокусник. Эти ребята пришли примерно с Персии, современный Иран и הם לא יושם без מנה של רואיצון. ו they weren't on that place when זה אסטרולוגיה. их основная деятельность была астрология. מגדה מיסטיקה. мистика и наука. פירוש חלומות. истолкование снов. ו ידיאת אלוהים שונים, אלילים, אלוהים. других башков идолов. אז הם היו אלה, что они умиятим для они были советники различным царям. И весь этот... Весь этот район Восток был очень и очень мистическим. Мы очень хорошо знаем историю Востока. Вавилон ли современный Ирак? Месопотамия. Все было связано с мистикой. И также в этом в этом краю поднимались очень большие империи. Империи, которые завоевывали практически весь мир. Они были очень богаты. Они были очень мудры. و... EPA, у них была огромная сила. И оттуда пришли наши друзья-мудрецы. Хорошо, что они были здесь, но <гумно> откуда они узнали об этом событии? Потому что они состояли в очень закрытом и интересном <гумно> клубе. Перед тем, как народ Израиля зашел в обетованную землю,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 Uh, уже было на Востоке. Это было как бы такое, как догадки. Если мы читаем пророка Даниила, он сам был членом этого клуба в прошлом. Он был ответственным за все магические дела в его царстве. לומAGICיש קделה, alla מагי, alla חבורת שקורמלין מагי. אה, он был, он не сам не участвовал, но он был ответственным за всех этих магов, которые там были. קֶמֶיּוֹ יֹאַצִּים שֶׁלַּמֶּלָּה. Потому что они были советники царя. אֶשָׁעְוֹ דִבֵּר וּנְיַבֵּר וּרְשָׁמָה. Он разговар, он говорил, он пророчествовал и он записывал. וְאַמָּגִי אֶלְמַיִּוֹ שָׁוֹבִים מֵאִדָּה מֵאָב� они читали все написанное и изучали. Они были Они были очень духовными людьми. И они знали те вещи, которым у нас, допустим, нет доступа. Совсем чуть-чуть. Если -чуть. мы прочитаем бытие 1.14», Aidil, и сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для деления дня и ночи, и для знамений и времен, и дней, и готов. Есть два очень интересных слова, я не знаю, есть ли на русском это времена ومؤедин. и сроки. Но а, ну, это не времена, это э, как знак, знамение, башамай, мы э, знамения, которые произойдут на небесах и они будут знаком для определенных вещей. ومؤедин. И. и юхадим, <laughs> Особенные времена, в которые что-то происходит. Okay. Это да, русский очень проблематичный язык. Они знали это и они знали больше этого. Еще один мудрец или маг очень интересный про которого мы знаем в Писании. Билам, это Валам. И последнее его пророчество записано в книге Числа. И они очень хорошо знали его последнее пророчество, потому что они из того же места. פרק עשרים וארבע. פאטאמו, давайте откроем числа 24 главу. חמש עשרה עד שמונה עשרה. ס 18 стих. וישא משילו ויומר נאום בילעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע, אומרי אל ויודע דת עליון מחזה, שדאיך הזה נופל וגלוי עיניים. הראינו ולא עתה,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 Падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Знаю его, но не близко. Восходит звезда от Яков, и восстает жезл от Израиля. И разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифавых. Профессия... <рес. <рес>. Профессионализм валама это был быть на связи с различными башками. И даже сам Бог всемогущий говорил к нему и мы знаем этот рассказ. Когда Валак нанял Валама, то он очень много пророчествовал. Не потому что он очень сильно этого хотел, потому что Бог так захотел и использовал его. Но здесь он говорил про определенную звезду, которая еще не появилась, но которая должна появиться. Мы здесь видим небольшую часть, но в Древней писаниях очень много было про эту звезду. И в Индии говорили об этом и в Персии. Каждый может поискать информацию в гугле и увидеть побольше. И они знали, что будет какой-то знак на небесах и этот знак будет важный. ואנחנו נמשיך במתי, פרק שתיים, עשרת, שתיים עשרה. ומי פרדולגים, מטפייה, פטריה גלבה, דסת, דוונאסת. קירותם התוכחיו סמכו שמחה גדולה עד מאוד. הם נכנסו לבית נפלו על פנים והשתחבו לו, ופתחו אצלותיהם והגיש לו מתנות, זהב ולבונה פמור, לאחר שהוזרו בחלום שלו להחזור לאורדוס יצאו לארצם בדרך אחרת Увидев <говоря> же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матери его, и, пав, поклонились ему, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладаны смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. <говоря> в то время, когда они пришли к младенцу Ишуа, он уже был в каком-то доме. Uh, אומר, אחרי, uh, הרуים, אומר, То есть нам говорит это о том, что прошло какое-то время между посещением пастухов и посещением, посещением мудрецов, и также что они не пришли вместе. И они понимали, что происходит что-то очень важное в духовном мире, и они задействовали все возможные, невозможные силы для того, чтобы прийти в то место, поклониться и принести дары. א החכמים האלה, הם היו ניצגים של משהו מאוד נאכ בוד התקופה. были <את> представителями чего-то очень великого в то время. הם היו ניצגים של כוח ו empire וכול העולם הזה. Они были представителями силы, империи <את> и всей מудרости этого мира. ובסחבו там את כל האוצרות, את גישמים שיש לעולם הזה לאציא. ו they brought with them all the most precious treasures that this все, что они сделали в этот день или в несколько дней это что-то безумное и что-то пророческое потому что все, что они представили тогда они пришли к младенцу Ишуа и просто поклонились ему וكل מה שיאכár באלמזה. И все что дорогое в этом мире. Эмнат нулю Они дали ему как подарок. И все это произошло до того, как младенец начал говорить и сделал какое-то чудо. ויעשה, и после того, как он уже э, начал говорить и читать, это произошло после э, дней его рождения. הצלבה, до распятия, до жертвы. Он уже представил все ключи ко всей вселенной. А, и когда настоящий Логос, истинный Логос пришел в этом мире, весь мир стал прахом и пеплом младенец Иешуа. Уже, уже победил. Он получил власть над всеми странами, над всеми империями, над любой физической и духовной силой. И он как младенец пришел к своему народу, и уже ему поклонились народы. за и, кстати, первая встреча с пастухами, это была как семейная встреча. А второй, вторая встреча, это уже была встреча поклонения и власти. אז אנחנו צריכים לראות מה ואנחנו באמת מכירים את ישוע שלנו. И нам нужно понять, насколько мы знаем нашего Спасителя когда Он אנחנו מנסים לארחיבו там, כי כה אבלונו. Это когда переносит нам определенные стандарты, границы, שפְתַאְמִסְיֵלִים мы расширить, потому что так нам хочется. אנחנו באמת מווים לו את, המקום, ואת הקורח אסמחוד ב, שלנו, היום а даем ли мы ему эту силу, власть э, э, в, на в наших каждодневных проблемах? <реклама> И есть ли у нас желание больше узнать его? אנחנו במתצחקים לנשים ות כי שאלית מוחלט לחיינו וכי דvara יגיוני איחיד ש móvilותנו. И <אח> нам нужно действительно поставить его единственным властелином наш властелином нашей жизни, единственным, кто решает. Все, что относительно нашей жизни. Написано, что мы призваны свободными, но чтобы эта свобода не послужила к угождению плоти, но наоборот к духовному продвижению. У нас должна быть смелость задавать взрослые вопросы и также отвечать на них и приходить каким-то выводам, и делать изменения даже если они маленькие, и покаяться. И соединиться с его планом, с его пророчествами, потому что для этого он сюда пришел, мы часть этого. И я хочу закончить только еще одним вопросом. Знаю ли я своего Господа Ишуа? Аминь.